Здравствуйте! Мне по уроку статистики задали задание провести социальный опрос. Я нашел проходящего человека. Можно вам задать вопросы? Как вы относитесь к курению? К курению, конечно, я отношусь, отношусь отрицательно, но в нашем мире, но зачем в мире, в, нашем, в нашей стране очень многие люди употребляют сигареты, конечно. И, по моему мнению, и сигареты, конечно, сложно бросить. Ну что ж, ваше мнение о курении в нашей стране, что бы вы изменили в данном контексте? Я бы уменьшил продаваемость, конечно, табачного изделия, и в общем, ну, и вейпы, каляны, я бы уменьшил их распространение. А что бы вы сказали о здоровом вроде жизни? В, нашей, ой, в нашем мире очень многие, многие люди, не воспринимают всерьез здоровый образ жизни, но есть люди, которые э, живут правильным образом жизни. А у вас есть знакомые, которые... Ну, есть, конечно. А вы сами? Конечно, здоровый образ жизни влияет на меня. Спасибо большое за ваше мнение. Можно подать мне? Продолжаем наш социальный опрос. Я нашел второго кандидата. Как вы относитесь к алкоголю, употреблению алкоголя и ваше мнение, что бы вы сделали, чтобы изменить, так сказать, этот грех? Я категорически отрицательно отношусь к водочным изделиям, к виске, коньяку и так далее. Так сказать, если бы вы, вы, вы были депутатом, как бы вы изменили? Я бы увеличил бы цену три раза, или может даже и больше, чтобы реже покупали. Покупали только в праздниках. бы повысился процент незаконного распространения алкоголя. Как бы уже с этим, с этой проблемой в стране. Если бы такие происшествия реально случились бы, то мы бы усилили охрану, ну или за поимку таких людей давали бы сроки или реально большие штрафы, чтобы они никогда так больше не делали. Ага. А как вы относитесь к здоровому образу жизни? К здоровому образу жизни я отношусь абсолютно положительно. Социальный опрос закончился положительно. Благодарю всех, кто участвовал в нем. И надеюсь, оценка будет положительной. Спасибо вам большое.